Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем стройку, не стройку, а строительный объект, дом. Дом 146 квадратных метров с мансардным этажом. На первом этаже получается в районе 80 квадратных метров, на втором этаже 52 жилого помещения. Пойдемте посмотрим. Территория участка 4 сотки земли, газ к дому подведен, разводка по дому произведена а есть септик и вода в скважина электрическая разводка очень хорошая на весь дом стяжка очень ровная. наверху проложен утеплитель и проклеена изоляция. сразу мы входим с вами в коридор и попадаем в гостиную комнату гостиную здесь лестница на второй этаж с правой стороны от нас здесь кухня Кухня порядка 14 квадратных метров. Здесь еще нужно повешать двухконтурный газовый котел. Разводка на тепло сделана. Только не стоит, нужно установить радиаторы отопления. Комната нижняя этого этажа гостиная порядка 20 квадратных метров. Прямо сюда у нас санузел. Санузел где-то 6 квадратных метров. Здесь разводка. Все спрятано, все трубы спрятаны. Стены очень хорошо, качественно, чисто, раз, раз, разведены. Очень хорошая предчистовая отделка, стяжка. Ровные стены, беленькие, красивенькие. Комната, спальня на первом этаже одна и вторая. Здесь порядка 16 квадратных метров. И во второй спальне зеркальное отображение первой. Здесь тоже порядка 16 квадратных метров. Пойдемте посмотрим на третий этаж. Ой, на второй этаж, не третий, извините. Сейчас лестница только вот такая, строительная, поэтому, надеюсь, не упаду. Нужно, нужно будет устанавливать свою собственную. Так, второй этаж. На втором этаже одна комната. Вот здесь вот санузел. Мансардное помещение, но окна не кажутся такими, что уж прям сильно скошены. Еще одна комната. Здесь три комнаты и санузел. Здесь 16 квадратных метров. Если кому мало окна одного такого узкого маленького, можно будет расширить, сделать побольше. Дом делался качественно. Очень хороший сделан фундамент. Видно по стяжке и по штукатурке на стенах, что дом сделан очень качественно. Забыл о самом главном. Дом стоит 3 миллиона 800 тысяч рублей. С газом, со светом, в предчистовом варианте. Здесь осталось очень хороший предчистовой вариант. Осталось не очень много вложений.